Сказка про девочку, которая не хотела спать. Сейчас я расскажу сказку про одну девочку, которая не хотела ложиться спать ночью. Эту девочку звали Маша. Когда мы все ложимся спать, наша Маша, наоборот, начинает бодрствовать. И обычно вечерами это происходит так. «Маша, дочка, пора идти спать!» Говорила мама. «Не хочу, не хочу!» Отвечала девочка. «Маша, ну, все ложатся спать, и тебе пора!» «Не хочу, не хочу теперь спать, я хочу играть!» И она продолжала играть в игрушки, не хотела идти спать наша маленькая девочка. Через полчаса мама опять зовет дочку. «Маша!» Доченька, нужно ложиться спать. Мама, я не хочу спать. Что ты за девочка такая, если не хочешь спать? Мама, я хочу играть. Нет, Маша, пойдем в кроватку, нужно уснуть. Завтра рано вставать в садик. Не хочу в садик, не хочу спать. Кроватка жесткая, подушка жесткая, не хочется мне на жестком спать. Отвечала маленькая девочка, "Не нехочуха. Эх, это девочка, которая не хотела спать в своей кроватке. Тогда мама начала хитрить и говорит дочке. Может быть, пойдешь спать со мной? А у тебя кроватка мягкая и подушка мягкая. Не хочу спать на твоей мягкой кроватке. На жестком спать не хочется и на мягком спать не хочется, капризничает ребенок, категорически не хочет идти спать. Уложить ребенка сложно, но девочку, которая отказывалась укладываться спать, нужно было обязательно заставить уснуть, иначе она не выспится и с утра будет болеть головка от недосыпания. И тогда мама Маши Девочке, которая отказывалась ложиться в кроватку, пошла на большую хитрость. Дочка, если ты ляжешь спать и уснешь, то тебе приснится очень интересный сон. Сон про мультик? Про мультик. Разноцветный? Разноцветный и со звуком, и в трехмерном пространстве, и даже с тактильными ощущениями. А что там будут во сне показывать? А что такое тактильное ощущение? А это, когда тепло и холодно или щекотно. Ух ты, а как это? Тут мама подумала и сказала. Секрет, мне нельзя говорить тому, кто не хочет спать. Секреты так интригуют детей, что маленькая девочка, отказывающаяся спать, сразу заинтересовалась этим секретом. Это же тайна, и ее нужно раскрыть. Мама, расскажи, я хочу спать. Ты же только сейчас не хотела спать. Нет, я уже хочу уснуть и увидеть сон. Я хочу узнать этот секрет. Тогда ложись со мной, и мы начнем секретничать, сказала мама и повела дочку в постель. Мама сидела на стуле и рассказывала секрет, а Маша лежала в кроватке, сложив ручки под головку и слушала, что говорит мама, но не засыпала. А мама рассказывала сказку про одну непослушную волшебную дневную фею которая тоже не хотела спать ночью. Сказка была длинной и утомительной. Девочка вертелась с одного бока на другой и в конце концов уснула. А как тут не уснуть от такой длинной сказки? Спит девочка, и снится ей сон про бегемотов, обезьянок и роботов. А Маша среди них главный герой. Она там и в джунглях, и на Северном полюсе, и... Что тут говорить? Сон был объемный, но не запоминающийся. Утром девочка, которая не хотела спать, проснулась. И мама спрашивала ее. Ну что тебе приснилось? Что-то интересное? Ведь ты так сладко спала. Нет, не расскажу. Это секрет. Интересный сон? Интересный. Будешь сегодня ночью спать? Буду. И они отправились в садик, где девочка наигралась, устала за день и сладко-сладко спала следующей ночью. А сказку про непослушную волшебную дневную фею я расскажу позже. Просто напиши что хочешь ее услышать. Пока!